Говорящая плюшевая азбука. Нажимая на кнопочки, ребенок может узнать, как произносится та или другая буква. А. Желет. Желет. <связь> Странички выполнены в глянце, поэтому ребенок может рисовать на них фломастером, например, поупражняться в написании букв.